всем привет дорогие друзья и сегодня у нас распаковочка снова с сайта aliexpress здесь у нас должна быть штука специальная стопы для велосипеда который я уже давно хотел заказать папе своему может он часто едет на велосипеде и это часто бывает ночью поэтому чтобы быть заметным на Дороги я ему купил такие вот стопы. Давайте смотреть. Что-то мне не нравится, что оно в обычном пакете. Это очень плохо без пупирки. Это, ребята, большой уже минус. То есть дизайн. Все. Да, давай, открывай. У меня сейчас одна рука занята. У меня штатив поломался. Переходничок. Заклеить решил. Поэтому немного будет дрожать. Итак, вот софика открыла, помогу. вот такие вот стопы здесь должны быть, там кстати еще очень хорошая функция э, чтобы специальный есть лазер, который показывает габариты твоего велосипеда, что очень даже хорошо то есть дает дополнительную заметность, замечаемость на дороге так, что там, больше ничего не было, но ну, мне не нравится, что вот э, без оно купольки. без, да Хоть бы работала сейчас. Так. А тут. А, ну тут все заскочено. Давай я. Давай, софейка открыла. Давай я лучше. А, подожди, подожди, подожди. А, ну все, дальше. И... Ой, хоть бы не это. Так. Итак. Вот ага. Здесь, я так понял, нужны батарейки типа 3А. То есть вот. Три буковки. А А, А, -а, -а. Вот. Две. Так, ну какая-то она такая. Ой, а тут она немного такая царапнутая. Не знаю, видно или нет, но вот видите, да, вот царапнутая немного, мне это не нравится Совсем не нравится, хоть бы работало Ну-ка, да мне И вот тут такая прям жесткая царапина какая-то такая вот А не видно ее Ну да То есть вот здесь вот О боже, как громко Все такие вот две кнопочки да. Хоть бы работать Так, здесь должно быть еще крепление, чтобы оно цеплялось На велик Да, вот и крышка О, я китай, уже заметил Китайские, да, буквы. Вот такая вот специальная штука, Что? которая должна вот с болтом, самая обычная, крепиться к велосипеду. Хоть бы работал София, лазер. Вот эти лазерные эти штуки, то есть... Ну-ка, там такая ужасная пластмасса. Ладно, я пойду за сейчас, если ты не знаешь, окей, сейчас я... Мы немного приостановим эту съемочку и пойдем посмотрим, найдем батарейки. Итак, вот мы нашли для него батарей... батарейки. Типа 3ААА три буковки А. Вот мы сейчас ставим. Вот наша вот такая вот штука. Ага, вот так. Ну, Какая-то она, не знаете, что слишком легкая она такая, такая ну, дешевенькая, блин. Ну вот с батарейками чуть-чуть потяжелее стало и так. Вот он тот момент, когда Тут больше нет никаких кнопок. Пусть. И воняет она велосипедами ужасно, воняет. Пока заходишь какой-нибудь велосипед, пластмассой воняет. О, он работает, <с> О, <София>. неужели? Класс! А он работает, ей, ну да, хоть работает. Конечно, то, что она царапанная немного, мне это тоже сильно очень смущает. Это, конечно. Итак, давай проверим наш лазер. Ой, лазер работает. О, класс! Класс, да не попробовать Сейчас давайте мы выключим свет, чтобы это получилось. Вот, то есть, вот, вот, габариты, то есть. Не, ну, в принципе... В принципе мне нравится Ой, давай, и второй цвет. Yeah. да. В принципе, то есть, ну, oh, это wow. офигенно, а несмотря смотрим? на то, что он немного царапанный пришел. Главное в принципе, что он работает. Я София, наст... главное, что он работает, то есть, то есть можно я зависит от батареек, хороших. Oh. О, фу, фу, фу. Я, Можно так классно, да, видишь, О, то есть, а... вон, даже на потолке, на потолке вот, даже... а вот я закрыл немного, вот, бьет, то есть, ну вот нормально я скажу, хорошие классно. габариты, Можно даже пик, пик, а вот пик, это пик, пик, пик, то есть, ну прикольно, ну классно, вообще, ну, нормально, ну, все-таки так что только один минус, что немного царапанно, а так он в принципе классно, он светит сейчас, сейчас, сейчас. прям так, как, ну тут блин офигенно Так, включаем лазер О, тут то есть, еще есть режим вот мигания, я забыл про это сказать Все, то есть. О, и здесь тоже вот режим мигания, вот такой вот Не знаю, видно, не видно, но вот он мигает, в общем Причем очень сильно, то есть если видишь, что ну, только слабо кажется, на самом деле ребята очень сильно мигает А, вот такое вот мигание есть вот такое даже класс, вот так вот в обратную, вот так прям, прям, да, ну то есть классная вещь, в принципе, смотря на то, что она пришла немного тут царапанный вот эту вот, ну в принципе да, я доволен покупочкой, так, а мы не проверили, не прицепили собственно, так вот мы что небольшой спойлер, отсылочка. Видосик одному предстоящему. Итак. Так, надо нам прицепить вот эту штуку. Сюда. Сейчас я прицеплю и вернусь. Ну, что я могу сказать? В принципе, зашло оно достаточно туговато. Ну, конечно, если будет в неправильных руках, там, криворуких, то может эта штука и поломаться, в принципе. Но так, но туго вошло, то есть, вот. Ну, вот. В общем-то говоря, ребята, вещь. Годная. сегодня мы еще вечером пойдем протестируем я уже точно скажу свое мнение значит эта штуковинки хорошая она плохая или брать ее не брать то есть ну пока в принципе я доволен то что она дома хорошо сидит это хорошо вот так вот ее прицепить какие батарейки на него нужны то есть вот такая вот хунц хунц хунь хунь какая-то лазер light. то есть что тут на китайском да Две батарейки ВИЗ 900 мегаампер, то есть...